Как ты мог вчера целовать мою жену? Ты знаешь, я и сам этому удивляюсь. Ты чего весь в синяках? Да вот бумеранг нашел от него и синяки. Да выкинь его нафиг. На попробуй сам выкинь. А кто А кто это Милый, а чего это ты стоишь у окна? Да, вот думаю, прикнуть или сокрыть. Да ты не переживай, прыгай, а я закрою. Вам кто-нибудь говорил, какая вы умная? Нет, вы будете первым. Не буду. <смех> ты кем работаешь? Эльтыком на заводе. И сколько получаешь? А это смотря какой грунт. Ой, Сёма, они так и конфисковали все, что нажито мной честным трудом. А остальное, остальное, слава богу, не нашли. <свист> Любимая, когда я вижу тебя, у меня вырастают крылья. Осторожно! Здесь девятый этаж! А еже! Простите, а почему Толстым нужно место уступать? Я что-то не понимаю. Опустить центр массы, чтобы автобус на повороте не перевернулся. Ты не скучала? Нет, дорогой. Я провела эти часы в обществе Вильяма Шекспира. Я вижу, он забыл себе свою шляпу. Ты успокаивайся, я тебе говорю. Петрович! Сто 100 грамм это много? 100 грамм утром это немного. Но если пост на ночь, после третьей бутылки. <мас> Милая, скажи честно, сколько у тебя было мужчин? Трое. Честно, не врешь? Честно, трое. Богатых, умных и красивых. А остальные? Остальные так себе. В принципе, если ничего не покупать, то цены нормальные. А мне Москва нравится. Почти половина жителей понимает по-русски. <рес> Доктор, слух прошел, что у вас в поликлинике будут выдавать лекарства бесплатно. Проблемы со слухом – это в соседнем кабинете. Подписываемся, кликаем на колокольчик.